Надоели эти проблемы! Сейчас мы в школу! Так! Лазарьянц! Силус шестидесяти! Столица Андовой! Автор мертвых душ! В каком году у вас занятие декабриста? Дерево фигурат! Что-то зачастило вопросами-то! Ученица-то какая-то молодая для нее. Да! Нормально! нормально и работа и взрослым быть нормально! Вспомни школу, так сдрогнешь от нее. Ля! Козлин, а! Ну куда ты едешь? Да едешь и знаешь как едешь! Карина! Карина! У нас в машине дети! Дети? Да! Великовозрастные дети! ё -мо они больше нее слышали уже! И слушают музыку уже! С маматами уже! <связывающие> ты а этаж, Погнали пешком! Фу, старики! <связывающие> <связывающие> меня тоже подписчики Фу! Ну, блин, меня это... Карина еще молодая и красивая. И подруга тоже. Ну и что ты хочешь мне сказать? Ой! Ой! Калина, Это по-твоему! Ой! Карина! Это... Нет, это ой! Большой ой! Нужно найти так аварию и сняться возле нее-то все придумать. Вот. Попадал? Да. Пальцем в <звук> попал. Изя. Эй, слышь, Мелочи? А, да. и увидел мелочь. е ну конечно. <звук> встретил братишку, что-то оглянулся. Еще своих братьев и уходит красиво, вообще здорово. Придумать же надо. Бро, надо срочно сториз выложить. На 15 секунд? 15? Да. Давай выложим, как ты снимаешься. Зачем? Че ты ржешь, у тебя же есть это видео? Все подумают, что я сейчас полагаю. Никто и не подумал. Ты каждый день с ними тусуешься. Конечно, нет. А что, что, не <свист> Я с ними спала, если что. <свист> ну да. Ну, да. <свист> Красный или синий? Красный или синий? Там что, бомба? Нет, там бомбовый матч, ребята, играет Челси с Манчестером. Не пропустите этот бомбический матч, так же, ребята. Не хотим мы никакой матч опять. Давай, говори дальше. Там где-то только с надежным буквекером 1 xb скорее свайпайте, по праву куда упал 650. Поставим. Ну, не сегодня, только не сегодня. Смотрим. Вот и первый снежок. <свистит> Калина, это что, одеяло? Одеяло. Что, прикалываешься, что ли? Че холодно? Ну да. Холодно. Кали... А любимая машина она утепляет, чтобы ей было холодно и приятно всю зиму. Это машина! Это, это любимая машина! Да убери это все! Уже не вышло нов, новый трек про жизнь. Зайдите послушать. ВК привет, ребят! А подкинете? Куда-то в сторону смотрит, разговаривает в сторону, смотрит. Сейчас подкинут. Подкинет. теперь будет жить еще одна девочка. Знакомься, это Диана. Ой, как я рада! Здорово! Как, где Диана? Не знаю, наверное, уехала. Отъехала навсегда с этого дома. Девочки, вы все очень сильно ждали Зину и она вернулась. Свайпы переходи на канал и смотри. Зина, можешь сыграть мою невесту? Так рада, будем смотреть. сейчас бабушка приедет. Улыбнись, улыбнись. Вот так и станет. Ой, а можно я здесь сяду? Конечно. Не отъехала, значит, еще. Можно? Конечно. Конечно можно. Вот тут, вот тут садись. На дороге во дворе садитесь. Вон. Садись. Вот, купил себе одиннадцатый айфон и тут. Алло? Bonjour, Привет, бабуль. Как ты сам? Да все хорошо, у тебя как дела? А, Жак, ты помнишь мое условие? Бабушка, я Женя. Жак, я просила тебя найти невесту. И тогда наследство твое. А невестой будет ждина. Видимо. Помнишь? Да, помню. Замечательно. Я прилетела из Франции. Через 5 минут. Открывай. А -а как через 5 минут? Мы с коллегой прибыли из Берлина. Но об этом не надо распространяться. Зина! Зина! Да что ты ревешь, как палаунгать, а? Можешь сыграть мою невесту. Ты что, ты что, ну, ты что, Имеешь ну, ты... право. Стой на месте, подожди. Дина, обычную, обычную Где невесту, скат, ты можешь... Дед! У меня Куда? сейчас бабушка приедет. Дина, если... Дина, пожалуйста, Ч за пять тысяч. За десять тысяч, говоришь? За пять, я сказал. За десять. Пусть будет... Торгуется, е-мое. Кто больше? Сейчас приедет. А что делать-то надо? Сейчас моя бабушка. Она мне сказала, если я не найду себе невесту, то она не оставит мне наследство. Сейчас она будет у меня нет невесты, ты будешь невестой! А какое наследство? А тебя это не касается? Давай, 10 тысяч твоих! Видимо, и замуж тогда выйдет за него. Заодно. Десять! Зима, я тебя уволен наш! Сейчас за 50 играть! Если сейчас она не оставит наследство, уволена больше 3. Ну, 30-30. Газина, Не было. Что я скажу? Да просто молчи, хотя просто молчи улыбнись. Улыбнись, улыбнись. Вот так и стоит. Привет, бабушка. Бабушка прикольная такая. Где такую находится? Суть. Итак, где наша невеста? А вот она, бабушка, знакомься. Подвезли Манифик Как она на нее Как тебя зовут? Из ее зовут. Из Национальность. Папа, папа, папа, папа, папа, нас спрашивают, как гестапо просто, не знаю. А из школы сразу забрали в магистратуру. Да, экстерно, экстерно. Быстро туда, раз, и... Это ваши родители. люди. Порядочные, очень порядочные люди. Очень порядочные люди, очень. правда, тебе Да все, бабушка, черт с ней? Слушай, а что там с наследством? Бухают, а так люди порядочные. С наследством, Жак, все хорошо. Я Женя. Это, э, над, наверное, это как это, э, типа... Я хочу пить. А, хорошо. Хочу принести. Да, конечно. Где ты взял эту лакопу? Бабушка, не обижай ее, она очень хорошая. Дура, конечно, она хорошая. Турции взял. С первого выпуска В Турции. Вот, вот. Это, Родникова. Мерси. Ага, святой источник. Милая, а вы не могли бы отойти вот туда? От вас пахнет картошкой. Чего? Конечно пахнет картошкой. Зольда! Я этому приду, постоянно готовлю. Я что просто покраситься. Молчать, я сказала. Спалилась просто, просто спалилась. Договориться надо было. Она меня орёт, да? Она меня орёт, да? Посмотри, а? Знаешь, вот эти вот что я на это не подписывалась. Я убирать убираться никогда. Я поняла, какая ты невеста. Ты лохудра, а не невеста. Версу, прощай, ты меня, меня, меня Пон... стой. Просто... Спалилась, что уборщица просто. Просто спалилась. Я Женя! Молчать! Дианечка! Да ты моя милая. Жанна. Я Женя. Вот твоя невеста. Ее зовут... Я. Хорошенькая Не знаю пять языков А, и, наверное, время хорошо работаешь, да? Я хорошо Ах. готовлю, убираюсь Это нормально, я, между прочим, все знаю Будущее, он, а, он. вы приводите тут всяких вот этих вот Рассказывай, кто твои родители? Мои родители работают в министерстве Да, да. какая я Вот да. твоя настоящая невеста Знаете что, между прочим, ваш, ваш внук должен сам решать, как он ему жених Матя вот. Потому что не можешь жить, потому что счастлив, потому что любой и не важно какая у фигура, да? Мне кажется, у Карин тоже неплохая фигура, даже не очень, плохая. Что я вот здесь вот в душе, понятно? И вот еще так. Я уезжаю, Диана, уходим. Б Бабушка, куда? Как-то поцеловались, как-то не так, не по семейному. Наследство? Во Францию. Обратно. А договор? А эта бумажка там нет? Шляпа. Вот. Поцелуй бабушку. Наследство-то сорвалось, мне кажется. Полностью. Жень, присмотрись к ней. Хорошая баба. Характер. Есть. Так она моя жена. Ты что думаешь? Я не поняла, что это твоя домработница. Вот а наследство? Что? Наследство будет, когда поженитесь. Один? Зина! А, поженитесь никогда. Вот так вот. Что сказать. Ой! Ой! Калина, это по твоему. Ой! Карин, что ты делаешь? поймал Каринчику опять, Женечка. <свист> Че, товар, включите, пожалуйста, вентилятор, а прикольно. Виотренажер и вентилятор в одном. Ну что, давай еще блинчиков. Бабуль, может. Не знаю, по-моему, бузу лучше, чем эта бабулька-то. Да, да. Надо. А есть другие блинчики в других местах. Круто, мою парковаться, даже без патронников. Без патроников. Без патроников? Без патроников, Без партроников? Без патроников. Это мастер парковки. Без чего? Без партроников. Без патроника. Знает про что, но выговорить не может, блин. Пантроников. А -а -а. Давай, чё у тебя с Бузовой, ребят? Очень много в последнее время поступают мне таких вопросов. Так вот, прямо сейчас я на своем YouTube канале выложил видео, ребят. поэт... Да, вы, и Бузова. Просто у них коллаборация, чтобы взамен подписчикам. Вот и все. По поводу. Поэтому кому интересно, что между нами с Бузовой? Скорее всего, вами... а я смотрел очень здорово, подарили подарки, много людям. Прикольно. И смотрите на моем YouTube-канале прямо сейчас. Посмотрим еще раз. Ребята, сегодня почувствовал то, что Новый год уже на носу. У нас вообще выпал снег, поэтому мы со знаком тут подумали сделать вам Новый год. И решил нас поздравить с ним. Подгоны. Хотите вы этого или нет, ребята, обязательно напишите мне в директ. Подгончики. Вот такие подгончики.